Хочу участвовать в торгах без собственных вложений, так как пенсии едва хватает на текущие расходы. Что можно сделать? Эмма. Эмма, вы обратились в нужное место, потому что торги идеально подходят для заработка без первоначальных вложений. Ваш выход – это работа с инвестором. Покупку выгодного объекта, ключ для участия в торгах и все другие расходы будет оплачивать инвестор, в том числе и ваши комиссионные. Это как работа риэлтором, только покупать вы будете на рынке, где все имущество стоит минимум на 30% дешевле. Поэтому клиентов у вас будет хоть отбавлять, даже в кризис. Если смотреть более детально, то у вас два варианта работы с инвесторами. Первый вариант – вы сначала находите выгодный лот со скидкой от 30% и под него уже находите инвестора. В этом случае вы можете разместить объявление с вашим лотом по выгодной цене на Авито, и инвестор сам вас найдет. Второй вариант. Вы сначала находите инвестора и находите нужные ему лоты на торгах. Оглянитесь вокруг. Возможно, ваш первый клиент – это ваш знакомый, начальник на работе, кто-то из вашего окружения. Самое главное – обязательно заключите с ним договор и, в идеальном случае, получите предоплату за вашу работу. Если вы уже учились у нас, помните, мы передаем инвесторов вам бесплатно. Мы еженедельно делаем рассылки по нашей базе инвесторов. Просто пришлите нам ваши объекты. Всех инвесторов, которые откликнутся на ваши лоты, мы передаем вам. Кроме того, мы готовы помочь вам поучаствовать в торгах для вашего инвестора. Все документы, проверенный договор с инвестором, шаблоны писем и звонков вы сможете использовать в работе с вашим инвестором, и мы вам поможем. Желаем вам отличного заработка на торгах и хорошего настроения. Друзья, если у вас тоже есть вопросы о покупке имущества на торгах или условиях сотрудничества, то пишите в комментариях под этим видео, мы с удовольствием вам поможем.